Время не изменит запаха сирени, он собой напомнит прелесть дней былых, молодости встречи, теплый майский вечер и букет из веток сине-голубых. Пролетают годы под небесным сводом, и метели белят щедро нам виски. Повзрослели очень, только, между прочим, на подъем, как прежде, мы с тобой легки. Вновь спешим туда мы, где сирень цветами словно кружевами скверик оплела, где любви страницы и сияют лица, будто снова юность наша расцвела.